Только Бог может исцелить нашу душу. И Он хочет исцелить, желает исцелить нашу душу. Но чтобы исцелить душу, необходимо слышать Его Слово. Слышать и быть послушным. Давайте посмотрим, что Он предлагает. Когда человек пьет эту воду жизни, тогда Иисус говорит, «Кто будет веровать в Меня, у того, как сказано в Писании, Писание учит нас в вере в Бога. Писание учит нас людей следовать за правильным путем, справедливым путем, честным. Слово Божие нам предлагает совершенные вдохновения для души. Тогда нет ничего. Например, вы сейчас слушаете эту передачу, нашу запись. Всегда с нами. И вам нравится. Вы, может быть, не любите иногда, как я выражаю себя, иногда я, может быть, немножко грубый, слишком такой прямолинейный, но то, что я хочу, чтобы это пробудить, Внутри вас мудрость, чтобы вы пробудили вашу способность думать. Я не хочу, чтобы вы просто чувствовали. Я хочу, чтобы вы думали. Потому что только думая правильно, вы будете чувствовать правильно. Только когда вы верите в Слово Божие, так как мудрость, как ваш разум используете, Например, вы говорите, Иисус сказал это, «Я буду послушным». И если я буду послушным, у меня будут плоды. Благословение должно произойти. Во-первых, нужно быть послушным. Поэтому Иисус сказал, «Кто верует в Меня у того, как сказано в Писании». Не как какой-то пастор говорит, там, церковь, религия какая-то. Нет, как Писание говорит. Когда я читаю Библию, например, этот текст, который Иисус нам дал, кто будет веровать в Меня, того, как сказано в Писании, понимаете, я не чувствую каких-то эмоций особенных. Я думаю. И думаю следующим образом. Что мне необходимо сделать для того, чтобы я веровал в Иисуса в соответствии с Писанием? что необходимо мне сделать, потому что есть это обетование, и я в него могу верить так, как Библия учит нас. Иисус сказал, кто меня любит, Отец мой также его возлюбят, и мы придем к Нему, и обитель сотворим. Любящий меня соблюдает мое слово соблюдает, то есть послушен, хранит Слово Мое. И мой Отец любит Его, и мы придем вместе и будем обитать в Нем. Вы уже думали об этом, чтобы у вас был этот Отец, Сын и Дух Святой живут внутри вас. Поэтому Иисус сказал – кто будет веровать в Меня, как сказано в Писании, эти воды э, живой воды, эти реки живой воды потекут. Это удовольствие, это радость в течение всей вечности. Твоя внутренность преображенная будет. Если внутренность преображена, тогда все вокруг тебя тоже хорошо. Если ты внутри в порядке, вокруг тебя тоже все в порядке. Именно это Иисус предлагает. Но эта вера, я могу сказать, нас ведет к послушанию. И когда мы послушны Слову Божьему, мы противостоим голосу сердца этим похотим нашей души и желанием, ты не хочешь исцелить свою душу, тогда необходимо лекарство принять. Да, оно горькое, но оно дает тебе жизнь. Иногда мы не хотим принимать лекарство, потому что оно неприятное, невкусное, не дает удовольствия. Оно горькое, такое неприятное, но нет выхода. Чтобы исцелить тело, нужно это выпить лекарство. С душой то же самое. Чтобы исцелить ее, необходимо это лекарство. Послушание. Но я не хочу быть послушным. Хорошо, продолжай страдать. Продолжай мучиться. До тех пор, пока ты можешь держать. Но кто думает, другими словами, кто размышляет, имеет голову, слушает и послушен, исполняет. Это вера в Писание. Это вера в Иисуса. Вера в Отца, Сына и Духа Святого. И только так по-другому не бывает. Альтернативы нет. Только так, кто верует в Меня, как сказано в Писании, то есть я должен читать Писание и понимать, как я могу быть послушным, как я могу быть верным, Писание учит нас. Слово Божье — это сам Бог. Бог в Духе, который входит, наполняет нас. Слово в нас входит, и мы послушны. Но если мы не послушны, не верим, оно не входит в нас, и мы продолжаем страдать от всех проблем этой жизни. Тогда, мои друзья, думайте о своей жизни. Знаете, нет смысла просто быть членом какой-то церкви. Даже у нас, если просто вы постоянно участвуете, но не верите. Не верите в Иисуса, как сказано в Писании. Вы будете потеряны, потеряны в церкви это то, что часто происходит. Сколько людей говорят так, епископ, а я исцелился, я получил благословение. Да, тело исцелилось, а душа? Исцелить душу, для этого нужно быть послушным Слову Божьему, следовать за этим словом. Это как в семье. Хочешь быть счастливым? А, конечно. Хочу тогда, необходимо быть человеком, который жертвует ради мужа или ради жены. Необходимо делать эти правильные вещи. Ты можешь ей или ему давать что-то правильное. Иисус сказал, дай Богу Божию цезарю цезарю, Тогда семья, брак – это такая постоянная совместная жертва. Знаете, я, Эстер, 52 года, мы вместе. Мы хорошо живем, потому что каждый жертвует ради другого. Я за нее жертвую, она за меня жертвует. Если я даю, если я жертвую, если я делаю, понимая, лучшие для нее, я даю ей самые лучшее, естественно, она будет мне делать в ответ то же самое. И это то, в чем я нуждаюсь. Тогда это такой обмен. Ты даешь, ты получаешь. И в соответствии с тем, как ты даешь и получаешь, если ты сеешь что-то нехорошее, нехорошее пожнешь, хочешь в браке решить проблему, так происходит. Если ты хочешь проблему с Богом решить в душе своей, необходимо быть послушным Его Слову и все, точка. Да, поставь Его Слово на первое место в своей жизни, и ты увидишь, как это Слово сделает тебя источником, который будет течь в течение всей жизни. Источником. Ты будешь самим благословением. И тогда ты будешь свободным человеком, счастливым. Счастливым внутри себя. Если ты в это не веришь, что могу делать? «Я здесь, всего лишь делаю мою работу. Я сею». Иисус сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, уже осужден. Тогда кто поверит, спасется, крестится. А кто не верит, что? Тогда вы выбираете вашу жизнь. Вы делаете этот выбор. Веровать в Иисуса, как сказано в Писании, не как какие-то церкви учат, там, или какая-то религия говорит, но как сказано в Писании. Тогда бери Писание, читай Святой Библию. Читай, думай. Ты увидишь, что она будет говорить с тобой. Бог будет говорить с тобой. И если ты будешь послушный, Он будет давать тебе награду. Да. Пусть Бог благословит всех вас. До завтра, друзья. Аминь.